Приветствую вас на канале Максима Черепанова о городе Краснодар. Сегодня мы посещаем стройку на, в юбилейном микрорайоне. Одна из последних строек, которая будет в этом микрорайоне строиться и которая уже заканчивается. Сейчас занимаются вывозом грунта, обеспечивают, приводят территорию в порядок. Дом уже возведен. Осталось в этом доме всего две квартиры студии, 27 квадратных метров. Пойдемте сейчас посмотрим. Итак, я поднялся на 19 этаж. Открывается просто превосходный вид. Еще раз напомню, это последний объект в данном районе. Дома, все остальные возведены. Осталась только придомовая территория. Вот в этом месте будет детский садик расположен. Здесь должны были строить еще один дом, подъезд, но его не будут строить, земля принадлежит сельхозакадемии, вот этот впереди где открытое пространство, там тоже ничего застраиваться не будет, это будет парковая зона, очень хорошо видно речка Кубань набережная здесь, данные объекты очень хорошо раскупаются, перспективно район очень хороший у, дома, у каждого дома есть своя подземная парковка, которую можно купить чтобы парковать машины пойдемте в саму квартиру посмотрим в доме 24 этажа, у этих 24 этажей 3 лифта, 2 пассажирских, 1 грузовой. Стяжка уже положили, проходим студия. Студия, еще раз напомню, 26,5 квадратных метров, вот мы сюда в нее входим. Сразу небольшой тамбур здесь, прихожая. И санузел. В санузле 4 квадратных метра. Выводы, труб горячая и холодная вода а также разводка еще, счетчики не висят, но скоро будут канализационный Вот, пойдемте посмотрим саму комнату общая квадратура студии 26,5 квадратных метров небольшое отделение под кухонный уголок очень хорошо удобно постар, поставить и остается еще пространство для жизни а часовая отделка есть электрическая разводка. Еще будут стоять счетчики, выключатели. Счетчики на горячую на холодную воду. Будет также присутствовать подоконник. Балкон, к сожалению, сейчас закрыт. Вверх попасть невозможно. Но даже через окно, хоть оно и грязное, видно, что вид отсюда открывается. Пожалуйста, видно Адыгею, видно речку Кубань. Вот такая студия стоит. Осталось их всего две штуки, еще раз говорю, сейчас мы находимся на 19 этаже, еще одна есть на пятом этаже. Она, стоимость этой студии 1 миллион 750 тысяч рублей. Очень хорошее вложение в данном микрорайоне, хорошо сдаются в аренду.